Огромное спасибо Ирине, я ей очень благодарна, мне очень понравился тест, мне понравилось, как Ирина определила мои наклонности, способности, мне очень приятно, что она не увидела никаких больших проблем в моем почерке, потому что, честно говоря, я думала, что у меня есть какие-то проблемы, и что они как-то выражаются в почерке, потому что ну, почерк у меня далек от идеала, он немножко заковыристый, с какими-то там украшательствами, с крышечками, с витушками. <звитушками> вот. А на, на самом деле, ну я, честно говоря, тоже критически отношусь к ему почерку, вот, но Ирина меня успокоила и сказала, что все нормально что почерк у меня ну, не кричащий, он не говорит ни о каких особенных проблемах. Вот. И вообще, мне понравилось очень само, само тестирование. Мне понравилось то, что ну, мне было достаточно любопытно что-то о себе узнать. Мне было интересно. Интересно было узнать о моей подписи, мне было приятно узнать, что в моей подписи нет ни ничего лишнего, что она выражает мою человеческую сущность. Вот. Ну, то есть, вообще, мне было очень приятно, интересно и плодотворно было плодотворное общение и сотрудничество с Ириной. Вот. Огромное ей спасибо.